Автошкола КАМА. Комфортные классы, инновационный подход к обучению и современный автопарк. Автошкола КАМА. Работаем с душой. Для вас. 36 4 7 Школа номер 22. Команда Гвен, кроме шуток. А на нашем фристайле мы бы хотели показать свою версию мультика Шрек. Итак, смотрим. Давным-давно далеко в 39 царстве, в 30 государстве. Короче, в тридцать первом комплексе жил наш герой. Эх, моя любимая болото, Сидоровка. Люди, привет! Какой красивый цветок! Постоянно забываю, что они живые. Козел! А этот прекрасный воздух! Опять этот чумный бройлер воняет! Кто еще там пришел? Так, Даш, мы же договорились, что ты играешь осла. Мой парень говорит, что я котик. Ладно, проходи, тут у меня солнце крысот, личинки, грязь пупка, вода из уже. Прям как школьный школьной столовой. Обожаю. <звы> Наши герои жили спокойно, пока в один прекрасный день. <звы> Встречайте! Лорд идет! Лорд скачет! Лорд играет в пинг-понг! Лорд подает милостыню! Лорд спит! Лорд проснулся! Встречайте! Лорд! Что за болото, будто в Ленин зашел! Ты вообще кто такой, а? Я лорд Фаркуат, хозяин всех этих земель, нескольких имений и двух пекарней. Ого! А чего хочешь? Я пришел обратиться к вам за помощью. Видите, вон ту страшную полуразрушенную башню с тюбетейкой наверху. В ней живет моя принцесса, которую нужно спасти, а охраняет ее злой и страшный дракон. Так, а что нам взамен будет? Ну, вы получите сертификат в автошколу КАМА. Да надо только придурок согласиться. Мы согласны. Ладно, все, пошли. Наши герои долго и упорно шли за принцессой. Ради нее они преодолели самые ужасные преграды. Огонь и воду, фестиваль красок и даже местных копников. И до заветной цели им осталось два круга. Блин, в каком ужасном месте находится эта башня? Да, за элеваторной горочек не следят совсем. <звы> Артур, что дебил? А вы что, меня видите? Я же капс... Твоя магия — работа только среди деревьев, Артур! А, понял. Артур, чё вышел вообще, а? Да просто я должен быть ослом. С чего это вдруг? Ну так говорил мой отец. Сынок, как ты был ослом, так и останешься. Чё сказал? А ты чё сказал? Пошли выйдем, поговорим. Так, Артур, иди отсюда! Все, пошли, кот, дальше. Тем временем в замке прекрасной принцессы. Блин, ты будешь нормально петь. Ну ладно, гордая птица. Ну давай, давай, ну чё ты там? Смотри, Год, это злой и страшный дракон! Вообще-то я принцесса! Это злая и страшная принцесса! Ой, кто мне это говорит? Толстый волосатый орган! Ты что такое говоришь-то? Нормальный мужик! Ты вообще знаешь, с кем ты разговариваешь? Между прочим, я лучшая принцесса, самая женственная! Чё ты сказал за кулисами? Чё ты мне сказал за кулисами? Принцесса! Как... Вот ты говоришь, что ты вся такая женственная, а чё что ты тогда одна? Это моя самая большая беда! Ага, ага, ага. У меня никогда не было парня! Как совпало? У меня тоже никогда не было парня! Ой, девушки. Фиона! <звы> Фиона, ты чё разлеглась здесь, молодый пол? Я вообще-то здесь! А, это ты? Артур, что ты делаешь, а? Да я просто устроился охранником принцессы. Нормально он поднялся из пятерочки в принцессы. Дай на спокойно запусти принцессу, а? Чтобы получить принцессу, ты должен выполнить мои испытания. Первое, ты должен отжаться сто раз. Ну ладно. Раз, два, еще, еще. А, Б, Ж. Мягкий знак, сто. Все, молодец. Теперь второе испытание. Целую ее. Ты да не буду отсылать ее. Тогда я. Так, Артур! Короче, все, последнее. Давай в су-е-фа на щелбаны. Ладно. Су-е-фа. Давай еще. Еще. Блин, дурацкие у меня какие-то испытания. Забирай принцессу. На чем мы остановились? Принцесса, у тебя прекрасный голос. Знаешь, что, принцесса, мы с тобой так похожи. Ты урод, и я урод. Давай я увезу в свое болото. Боже, я всегда мечтала жить в Нижнекамске. И жили они долго и фигово. И что мы хотим сказать этим фристайлом? В любви нет равных, нет ни уродов, ни красивых. И мы хотим сказать спасибо КВНу за то, что он нам дает шанс побывать в сказке. Нам казалось, что любовь лишь в сказках есть За сезон мы успели многое понять И скажем вам точно Прямо в глаза Вместе мы большая семья И теперь прощай Юниор Лига Мы будем скучать и будем мы что нас ждет счастливый конец. она помогали. Диана максула команда Квен Марат. Артур нуриф команда Куэн Вейла. Лисан Хамидуля, команда Квен Бред. И весь сезон до вас играли, команда Куэн Кроме Шуток. Спасибо.